Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас будет обзор цен. Я думаю, наверное, уже последний в этом году. Uh, уже обзор будем в следующем году, именно по ценам. Предновогодний да. обзор цен. Походим, посмотрим наличие, пооткрываем, что сколько стоит. Ну давайте начнем, наверное, вот с этой стоянки, прямо вот сначала. Туда в конец не пойдем, точнее в начало. Итак, встречает нас toyota рактис автомобиль 2016 года выпуска он на зимней резине с туманочками без литья Итак, цена 575 тысяч рублей toyota рактис есть аналог subaru трези это автомобили один в один вот видите еще один Рактис стоит тоже шестнадцатый год 570 тысяч рублей он стоит ну, вот эти автомобили закрыты Закрытый сейчас найдем, которые открыты а Дальше стоит Suzuki Swift, мотор 1.3. Там, по-моему, у нас идет 1.2 аукцион 4 балла. Пробег 90 тысяч километров. Туманки, туманочки. А, так, он у нас на летней резине, без литья Установлены ветровики родные японские. Задняя часть автомобиля белый, перламутровый цвет. Вот стоит такой а, серенький, да, там ближе, наверное, к мокрому. Асфальту 15 год, такой же мотор, пробег 70 тысяч, а цена автомобиля 475 тысяч рублей. Nissan Serena в гибридном исполнении. Гибридная версия, второй аккумулятор стоит 715 тысяч рублей. Honda Step Wagon 2015 год, 4 воды 910 тысяч рублей. Туманок нету, комплектация простая, но зимняя резина установлена на сирене, зимней резины нету. Вот противоположный ряд, видите, стоянки, они все забиты автомобилями. Почему забито? Ну потому что пор да, компании а, на январские праздники работать не будут, скорее всего. Вот поэтому люди понавезли, понавезли автомобили. А дальше стоит Toyota Rush. Toyota Rush лето. Лето а, литье 665 тысяч рублей стоит Toyota Rush. Что у нас еще здесь есть? Раксисы мы вам показывали. Показывали, стоит Honda везель четырнадцатый год автомобиль есть статистики 995 тысяч рублей. Он стоит. Это у нас Axio 4 ВД, 2015 год, 659 тысяч. Автомобиль уже в рестайлере. Он тоже на зимней тоже на зимней резине toyota corolla филдер цены нету спайк цена не указана. wing Road, цена не указана. escudo новый escudo автомобиль 2016 года 164 ВД 1 миллион 120 тысяч subaru forester не рестайл, не рестайл год не вижу а вот год аукцион три с половиной балла 13 год 2 литра 4 в.д. автомобиль идет на коробке 1 миллион пятьдесят тысяч рублей следующий стоит honda inside на летней резине туманочки то есть хорошая комплектация у него 2013 год полтора литра есть 13 пробег 130 тысяч а естественно без пробега цена цена 665 тысяч рублей toyota aqua на родном литье на Toyota, кстати такое литье дорогое напоминаю это у нас идет полноценный гибрид машина едет двигатель не работает едет на батарее автомобиль Итак, так 15 год гибрид максимальная комплектация за 680 тысяч рублей honda fit ну комплектация уже попроще такие автомобили есть гибриды есть даже 4 воды шестнадцатый год 1.3, и 3 есть полторашки 89 тысяч пробег 545 тысяч рублей honda spike наипопулярнейший автомобиль 12 год 4 ВД, шестьсот тысяч аукционная оценка три с половиной балла на зимней резине вот еще один стоит еще один стоит пробег 63 тысячи полтора литра на водовых автомобилях устанавливаться автомат на переднеприводных вариатор цена 515 тысяч рублей написано написано 4 балла О, вот этот открытый комбинированный салон Пласть, климат-контроль, есть автомобили без климат-контроля, подлокотник водителя, руль идет простой, есть комплектации, где две электро двери, есть где одна, в данной комплектации одна электро дверь. Это фрит у нас стоит, есть фриды, где второе, второе сиденье, оно идет диваном, то есть оно идет сплошное. так еще одна Агва стоит белый перламутровый цвет 15 год 615 тысяч honda step wagon комплектация по моднее по моднее на родном литье автомобиль 2017 года выпуска пробег 23 тысячи километров стоит автомобиль 1 миллион 220 тысяч рублей toyota prius альфа уже в рестайле автомобиль тоже на зимней резине 15 год 1 миллион пятьдесят тысяч рублей toyota corolla Fielder автомобиль 4 воды установлены туманки без литья на новой летней резине рестайл повторители повторители на первый взгляд салон чистый не царапанный ухоженный вариатор климат-контроль мультимедиа система руль идет простой обычный садиться не будем в автомобиле идеальная чистота можно сказать задняя часть автомобиля камера заднего вида установлена багажное отделение полка шторка в багажнике есть запаска есть ребята бонусом запаска идет с автомобилем кейкар days рукс хайвей стар сколько стоит кейкар у вас 400 а вот здесь цена написана 14 год 440 тысяч рублей модный кейкар обратите внимание на переднюю часть фары линзованные, массивная решетка туманочки установлены уже установлена зимняя резина автомобиль на литье в стойках в передних то есть у нас стекла до да, добавляет обзора давайте внешний вид внешний вид да и ну из багажного отделения начнем без ключевой доступ в автомобиль автомобиль на вариаторе багажное отделение Сиденья у нас складываются вот таким образом а в спинке переднего пассажира имеется столик, обдув, шторки монтированные. Багажника как такового здесь нету, можно сказать, на автомобиле. Это шкейкар, ребят. Это кейкар. Есть комплектации 2, электродвери есть где одна, второй ряд сидений, место, место очень много в автомобиле. Есть мультирулем. Вот видите, здесь одна электродверь, отключение айс-стопа, регулировка зеркал. Пробег 33000 тысячи состояния нового автомобиля. Климат-контроль. Климат-контроль. Ладно, следующий автомобиль у нас идет это Honda Fit в синем цвете. 15 год, мотор 1.3. В туманочке установлены. Фары не линзы. Комплектация такая простенькая. Летняя резина, повторители бесключевой доступ. Машина тоже открыта. Лежит аукционный лист них настоящий. Аукцион настоящий. 4 балла 57 тысяч прибега. Сколько стоит он? 575 тысяч рублей. За автомобиль 4 балла с пробегом 57 тысяч. Второй ряд сидений. Задняя часть. Камера заднего вида установлена. Багажное отделение. Сиденья у нас с помощью вот этого рычага складываются. Здесь коврик, можно присесть, посидеть. Опа, оцените сколько места в автомобиле. Ну знаете, вот сел, провалился, надо все-таки на сидушечку поднять немного наверху. Ручник, руль обычный, есть где полный мультируль управление магнитола, управление круиз-контролем. Туманочки, кстати, устанавливали здесь. Дверная карта. Вот такого плана идут подстаканники. Следующий автомобиль опять spike honda freed spike 12 десятый год полтора литра цена здесь не указана у нас Приус в двадцатом кузове а таких автомобилей осталось мало они постоянно пользуются спросом есть статистики передний привод 4 воды таких не бывает восьмой год полтора литра сколько приус стоит? 600, 610 тысяч рублей комплектация джин на коже, а мы сейчас откроем, вам покажем. светлая кожа, то есть кожа у него сиденье кожаное, здесь вставки кожаные, полный мультируль, климат-контроль. сзади тоже сиденье кожаное, я вам скажу, знаете, такие не заезженные они, то есть бывает встречаешь автомобиль на коже. Ну прям такое все какое-то подранное, блин, изношенное. Здесь прямо даже смотрите, багажное отделение оно светлое, да. То есть, ну понятно то, что оно не новое, но тем не менее хорошо сохранилось. Это тоже у нас полноценный, полноценный гибрид идет. Видите, полный мультируль, есть такие автомобили даже с автопарковкой, тоже лежит коврик круиз-контроль допустим чтобы завести этот автомобиль да, нам нужно будет ставить ключ вот сюда ну, <laughs> замок зажигания да только после этого только после этого ребят нужно будет нажать кнопку хочу напомнить подписывайтесь на наш канал поддерживайте нас всегда будете в курсе происходящего на авторынке на авторынке зеленый Уголны ну вот такого плана рычаг переключения передач. Здесь бардачок, пульт. Вот здесь вот такого плана. Идут два подстаканника. А, так вот еще один 20 при стоит. вот стоит toyota биби toyota baby а, многие спрашивают про такой автомобиль Итак, он 15 год 15 год мотор 1 и 3 а сколько биби стоит 545 тысяч рублей туманки родное литье на летней резине повторители уже а, есть дефлектора машина открыта замечательно сейчас посмотрим ее рассмотрим задняя часть автомобиля без ключевого доступа нету и смотрите куда японец да предела себе камеру заднего вида вот сюда он ее смонтировал тойота биби давайте начнем со второго ряда сидений дверь массивная дверная карта пластик вот здесь примерно сделали нам трансформацию салона да чтобы мы понимали как он как он трансформируется то есть, пожалуйста, сидушка склада у нас получается ровный пол. Да, здесь спать не получится, но ровный пол есть, и это как бы идет плюсом. Ну, запаска есть и есть запаска. Смотрите, обратите внимание, в каком состоянии ребят идет запаска. Запаска она просто новая. То есть я еще даже даже и не пользовались. Так, давайте, наверное, посмотрим, что у нас внутри происходит с нашей бибихой. Ну, комплектация это, конечно, попроще. Есть навороченные комплектации, где установлен там саббуфер, куча динамиков. Они вон там вот сзади должны прятаться. Здесь, да, здесь все просто. То есть крутилки, подстаканники. Руль идет обычно. Ну, как бы место, да. Место вот что-то сидуха сдвинуто. Сейчас это двинем ее до конца место в принципе нормально вот мне нравится биби в кубе когда вот у них крыша потолок высокий выходим так рядом стоит ну вот как раз стоит inside тоже и 13 и 3 он на зимней резине тоже установлены туманочки мороз сегодня опять у нас повторители вот еще один inside стоит так, а подскажите, сколько в стоят? стоит? Этот 555. Вот этот 555 тысяч, а вон тот? 510. А тот 500. А что цена такая разная? 50 и 11 -й год. Аукционник есть? Есть. Настоящий? Да. Давайте посмотрим. Ну, а давно не привезены? Не Свежие. А аукционник бьются, да, да, по статистике? Ага, ага, в принципе, кузов целый, половиной балла, 74 тысячи пробега. можно проверить, не врете? Проверим. Давайте проверим. Все на камеру делаем. Так, сейчас я возьмусь как-нибудь. Так, наверное, чтобы всем было видно, да? А, так. Не знаю, видно вам, не видно вам. Я думаю, будет видно. Минута молчания. Неудобно мне так делать. Так, так. Так, какой у нас там кузов? Не вижу. ZE2, да? 13, 13, 206. ZE2, 13, 13, 206. Итак, смотрим. Да. Он есть в статистике есть статистики смотрите ребят три с половиной балла три с половиной балла пробег тысячи, тысячи и 11 год у него инспекция до двадцатого года до двадцатого года до так куда инспекция у меня потерялась до мая месяца вот она инспекция собственно вот он сам автомобиль в японии несколько фотографий ну и давайте сверим аукционный лист да видите все один в один здесь тоже все один в один то есть продавец продавец нас не обманул есть честные продавцы да на рынке не так ладно кладем его на место на место ну, давайте посмотрим немного второй ряд сидений по двери, двери холодность у нас тоже салончик видите чистенький, аккуратненький, ухоженный оба Так, открываем коврик родной лежит японский. Ладно, давайте посмотрим а, Honda Fit, Honda Fit Shuttle а, гибридная версия автомобиля комплектация ну уже вижу отсюда вот то что комплектация неплохая знаете чем мне нравится вот шатал у него такое объемное багажное отделение но как такое квадрата прямоугольная то есть ну довольно таки много а, всего сюда влезет вот здесь крючочки такие сиденья у нас тоже складываются закрываем есть автомобили а просто передний привод есть автомобили в исполнении 4 воды дверная карта 60 на 40 60 пластика 40 тканевая вставка сидения идут с кожаными вставками сзади кармашки тоже кожаные коврики родные автомобиль идет на климат-контроле есть автомобили соответственно без климат-контроля которые идут в вариатор даже есть подогревы сидений видите стеклышко климат-контроль и по-моему там у нас мультируль да сейчас посмотрим бесключевой доступ руль идет кожаный сидение регулируется по высоте подъема руль кожаный руль у нас регулируется и по вылету тоже то есть в двух плоскостях вверх-вниз ну и по вылету далее значит идет управление меню круиз-контроль управление ручным переключением передач Место в сайте много вы знаете вот, в принципе все вот эти <coughs> извиняюсь японские автомобили, да они в принципе все идут стандартно то есть примерно одинаковое место в каждом автомобиле но есть небольшие нюансы допустим в акве да мне не нравится то что я вот головой постоянно бьюсь об эту стойку а в альфу я сажусь как то вот я люблю когда сиденье поднято наверх я начинаю биться вот об козырек нюансы вот такого вот плана ладно выходим выходим видите в каждом практически в каждом автомобиле то есть лежат либо коврики либо ну какой-то настил, да, чтобы мы чтобы мы вы не пачкали автомобиля impreza а гибридная версия 16 год 2 литра 4 воды на родном сабаровском литье на летней резине с бесключимым доступом по бокам у нас идут вот такого вот плана а, обвесы что-то гибридных я не особо встречал если честно сзади вот спойлер вот такой модный я заплатил стоп-сигналом багажное отделение вот а, такие автомобили хачбэк и там универсалы, да они а, японцами покупаются ну понятно то что там для семьи а, они, по большей части короче говоря в них что-то возит да, поэтому очень важно что багажное отделение у нас было без царапин как допустим вот в этом варианте там у нас установлена батарея Второй ряд сидений. Ну, знаете, схож с XV. 965. Сколько импреза стоит? 965. А вот эта машина открыта? Красная? Да. Нет. Нет. Вот, мама. Понял. Так, забыл. Сколько стоит импреза? 965, 965 тысяч. А, сиденья идут простые. Да, я говорю, здесь как как в этом как в xv все климат-контроль вот датчики при столкновении кожаный руль в принципе xv forester да а, ну такого плана автомобили этим эти одинаковые призу просто <laughs> японцы молодцы то есть они не стали они импрезу наверх задрали у них получилось а получилось а x -V. вот здесь центральный компьютер куда сводится вся информация ну, автомобиля а дальше смотрите ну вот эта машина она закрыта да ну вот просто посмотрите в каком состоянии в каком состоянии автомобили забирают, забирают с свх то есть он преодолел долгий путь на корабле там не знаю везли его как короче говорят в таком состоянии в грязном они приходят Ну, к сожалению машина закрыта мы вам показали его по словам сейчас это все будет мыться начищаться полироваться и будет стоять вот допустим как импреза, как конфетка дальше стоит у нас mazda такая массивная, вот тоже обратите внимание да капоту никакой прям такой длинный-длинный без литья а сколько маза стоит 730 тысяч рублей без ключевого доступа нету автомобиль на летней резине видите АВД sky active technology багажное отделение хэтчбэк для хэтчбека я хочу вам сказать то что багажное отделение оно, но но реально большое ремкомплект идет говорит о том то что запаска в автомобиле нету второй ряд сидений сиденья но они складываются не буду сейчас показывать подлокотник за двумя подстаканниками в руль идет обычный пластиковый Отключение всевозможных систем, регулировка, управление э, компьютером. Климат-контроля нет, но есть автомобили, где устанавливается климат-контроль по месту в автомобиле. Я говорю, во всех автомобилях примерно примерно одинаковое количество э, места. Так, про мультируль, по-моему, я вам говорил. Так, ну пойдемте еще походим, поищем смотрите вот стоит раз два три 4 4 везли даже вот опять тоже популярно автомобили. Они есть гибриды есть не гибриды есть даже автомобили 4 воды гибридное исполнение и это идет уже ну реально полноценный гибрид. Вот, допустим в черном исполнении в хорошей комплектации z комплектация 1 миллион сто пять тысяч как бы да это не как бы это хорошая цена за а, данные за данный автомобиль в такой комплектации автомобиль тем более больные а далее он идет у нас год не вижу 14 -го года дам 14 год вот стоит в красном цвете 16 год но у него сразу видно по салону да там по всему комплектация идет попроще пробег 53 тысячи стоит машина 1 миллион девяносто пять тысяч рублей Что, большие скидки на сегодняшний день мало небольшие 10 15 20 по факту по факту, ну понятно, тысяч пять, как обычно. <с> а дальше, значит, идет еще один. Везель в Z-комплектации 1 миллион 95 тысяч рублей, машина стоила 1 миллион 135 тысяч рублей, видимо, предновогодняя, предновогодняя скидочка на автомобиль. Следующие 15 год, все вот эти машины, они гибридные. Еще один 15 год, датчик при столкновении, стоил тоже распродажа, миллион 70, потом цена опустилась, миллион 55, сейчас автомобиль стоит миллион 35 тысяч, пробег 32 тысячи километров, состояние практически, наверное, нового, нового автомобиля. Следующий. Черный идет. А, Ру 4. Ру 4, да, Ру 4 это 4ВД. 15-й год. 4ВД. 15-й год. 4 балла, 40 4 пробег. 4ВД, 4 балла, 40 пробег. Цена. 1 миллион 315. 1 миллион пятнадцать Да, он, кстати, да, он идет на кожу. То есть есть тряпочные салоны, есть салоны с кожаными вставками, а есть прям реально кожаные, кожаные салоны. Говори. вот давайте посмотрим аукционный лист сегодня мы один уже пробили он оказался настоящим вот да действительно 4 балла пробег 42 тысячи кузов у автомобиля идет целенький а мы сейчас залезем и посмотрим под низ ну да да да я вам хочу сказать машина реально она не ржавая вот эти машины нужно внимательно смотреть на ржавчину что вот визеля что honda и по задней части автомобиля и подкапотное пространство а, в том числе он на родном на хондовском литье на летней резине дал про какой 17 215 55 на 17 следующий автомобиль а, toyota олеон 18 есть полторашки вот у одного продавца два автомобиля не водовый. Водовый. Вот они водовый 1,8 260 кузов 920 тысяч 3,5 балла. А водовый, там, по-моему, 265 идет ли 264 до да, 265 кузов 4 балла 945 тысяч. Они на светлом салоне. Что водовый? Максимальная вот комплектация, Максимальная комплектация, они все идут на светлом салоне полный ну да видите комплектация максимальная кнопка старт стоп полный мультируль климат контроль в принципе тут есть все здесь ставочки такие под дерево идут здесь ставки под кожу вот оцениваем состояние багажного отделения новый новый, новый. ух чуть не упал так, ну что вам еще тут показать? Машин много, машины есть, в принципе, на любой вкус и цвет, как говорится. А, давайте посмотрим. Toyota Corolla Filder за 710 тысяч рублей, четырнадцатый год, полтора литра, полноценный гибрид, G-комплектация, это очень хорошая комплектация, 8 аэрбегов, мультируль. Короче говоря, ребят, а, есть, есть все. А, вот такой скользко видите. А, нам его открыли, сейчас я вам покажу на летней резине, без литья вот эти автомобили, вот эти автомобили тойотовские, тойоту можно сделать, узнать остаточную емкость по батарее. На хондах такого не сделаешь. Видите, автомобиль идет даже, даже с подогревами. Тоже чистый, ухоженный салон. Вот японец понадевал чехольчики такие, накидочки светленькие. 715 на старте, а тор какой? тысяч нормальный торт такой полочка багажнике запаски там нет идет рем комплект да кстати вот место есть под запаску поэтому кто не любит вот эти ремкомплекты покупают себе запаску банан так называемый кладут его туда и спокойно ездят кожаный руль кнопка старт подогревы а что с ними? Подогрев зеркал, движение а, на движение ну, тоже. комплектация. Да, Подогрев кстати. сидений, зеркал, счета. Потом идет обогрев заднего салона в Потом у них регулируется руль в двух положениях. Обязательно. По высоте, по вылету. Да, по высоте вылету. Дополнительно антенна габаритная, автоматически выезжающая и камера с траекторией короче ребята покупайте пока машина не продана 715 тысяч же комплектация отдают за 700 тысяч пробег 80 тысяч статистики, статистики есть вот записывайте телефон продавца кому надо тут поставить на паузу я думаю записать уже успели бы кстати рейлинг еще установлены да, это ну и смотрите, да, по цене вот стоит такой же, такой же, но у него другая комплектация. Он идет подешевле. Тоже Жешка, да, но нету там тех функций, которые есть в этом автомобиле. Этот стоит 680 тысяч. Белый первомутровый цвет. И этот у нас автомобиль уже на зимней резине. Тоже климат-контроль. И все. И все нету рейлингов рейли но ну, вот смотрите да вот рейлинги все-таки внешнему виду добавляет автомобиль а у этого торг большой ли это цена уже на дачу. 680 тысяч что вот этот филдер что тот филдер у одного продавца к тому надо звоните так друзья ну прошлись по рынку показали довольно я думаю неплохо автомобилей вот как сказал сергей в начале видео скорее всего это уже крайний обзор в этом году поэтому поэтому что поэтому встретимся уже в новом году с обзором следующих цен поэтому всем пока подписывайтесь на наш канал мы всегда рады для вас ну, обязательно ставить ролики всем ну, пока. лайки не обязательно кто поставит кто не поставит кому уже как угодно Все. ладно всем, всем пока, пока.